конкурсное собеседование что это такое это когда нам нужно допустим три человека менеджера по продажам, и мы хотим взять лучших мы делаем для этого следующее действие на одно время назначаем собеседование 10 менеджерам делаем собеседование в течение 3 5 часов и по очереди общаемся с каждым там допустим 5 6 7 кругов таких делаем таким образом мы понимаем кто из них лучше почему это происходит мы задаем одни и те же вопросы всем десяти людям, кандидатам. И наш мозг накладывает одного на другого и показывает, многие считают, что это знаю, подсознательный процесс или интуитивный. На самом деле это все рационально. Когда мы сравниваем объекты похожие, да, мозг накладывает и понимает, кто лучше по каким качествам и так далее. Это первый момент. Второй момент, что самое важное. Нам важно не просто отобрать человека на работу, а важно, чтобы он пришел с каким-то посылом. И вот этот вот эмоциональный посыл, что я хочу работать в этой компании, эта компания для меня важна, я готов, готов здесь строить карьеру, я вижу, что она э, имеет ценность какую-то. Это можно донести через такое собеседование, потому что он видит других ребят, он видит, что ему нужно здесь конкурировать, что ему нужно выкладываться, что ему нужно делать усилие. Когда он на обычном собеседовании, он делает небольшое усилие. Когда это конкурсное, он делает усилие. Таким образом, мы уже видим его потенциал и раскачиваем его, показывая, задавая планку, что смотри, здесь нужно вот работать прямо у нас. Вот у нас шарится, не получится. Таким образом, мы берем лучших кандидатов. Плюс еще в том, что мы можем взять сразу же за три часа 3, 5, 10 человек. У меня есть опыт, где в Днепропетровске за один день мы закрыли отдел продаж 7 человек таким подходом. Все, спасибо.